Миссия невыполнима. Операция «Кадрос-2018». При участии Алексея Дестерова. JetExtream вещает. Requiem. Лення JetXtream возвращается в ТУ. Поэтому случаю компания проходимость. Даже мне выделила какой-то специальный резиновый интейк. Компания проходимость. Спасибо Сергею, директору. Это мой друг хороший. Ну и раз, съемную штуковину эту поставил, чтобы все готово было. Вода в тубе большая, поэтому поедем сначала на винте. А потом отденим водомет. Все, последние штрихи осталось. Сейчас водомет прикручиваю. Сейчас закрепим его. Пользуюсь я. только резиновыми интейками от компании Проходимец. Так что вопросы можно глупые не задавать впредь. На каких интейках я езжу. Только на резинах от компании Проходимец. немножечко докрутим покажу вам как реальные ребята собираются на рыбалку так. тут вчера еще по случаю шпильку сломал у меня теперь одна шпилька Нестандартная, не американская. Поэтому двумя ключами пользуюсь. Это сразу ответ, почему два ключа. Еще на 10 опять его потерял. Где этот на 10 ключ у нас? Тут. Вот он. Ну а теперь я вам покажу, как собираются реальные ребята на рыбалку. Затайми. Для начала. И заметьте, когда это все я вам покажу, едем вдвоем на одну лодке. Это сидушку я себе сделал первый раз. У меня спина сломанная. помидоры абаканские это кстати основная основная прикормка для таймена если если не в курсе вообще как на него и ловить будем ну а теперь вам основное блюдо чтобы у вас чтобы вам всем ребята стало стыдно почему вы так мало лайков наставить я вам показываю свой прицеп это мы едем в бою опись в описании вот так каждый раз вот так каждый раз в монголии еще больше берут тут по привычке по привычке сегодня день деньги поехал с банкомата снимать наличку думаю так надо еще доллары взять потом вспоминаю что в ту еду ребят еду в Тулу. так что одни рубли только нужны. ну вот Jet Extreme, Requiem, возвращаемся в Туву, сейчас поедем на Хамсару, а там по обстановке, посмотрим какие речки открыты, какие закрыты, сейчас еще минут 30-40, сборы, и все, и вперед в Козыл. Здравствуйте! JetExtreme вещает. Mm -hmm. Большой Енисей. Э -э, переправа Тарахем. Все. Лодку спускаем и вперед. Так что у нас все быстро произошло. Полет проходит великолепно. Так. Сколько я должен? 450. 450. Все, рассчитались. Переезд 450 рублей стоит. Карты здесь не принимаются никакие, ни платина никакая. Ой, 170 километров. Но это не в Монголию ездить, ребят, так что ничего. Все, выдержали, прицеп выдержал, мы выдержали. А как я здесь давно не был, это... Два года, ровно два года. Ровно два года я не был в Тарахиме. Да. Реквием. Ух ты. Реквием. Реквием. Возвращение, возвращение Лени Джит мире, это... Кристоком, Большого Инисея, Комсара. Сегодня будем пытаться уже на воду встать и уйти сегодня да. до Комсары. туда вниз еду. Так. где нам лучше разгружаться а может и не надо может, и не надо может, не надо Прям... но ну. Ну, такая в курсе. я сюда почему и не ехал это из дождей я хотел то раньше еще приехать так-так-так-так, ну-ка так. так, так, так, так. Ну там сильно грязно, нет? Ну, наверное, лучше там разгружаться. Давай, наверное, сюда вот так прицеп подгоню, мы лодку прямо сюда скинем и вот здесь будем качать, наверное. Но ну, я буду качать, вы поедете. Сейчас все вещи... Да, вот сюда подъеду, сюда будем все скидывать. Сюда лодку, сюда. ну. Лучше. Ну, с буграй будет это, лодку прямо сюда скинем, вещи там все расставим. Ну, все, поехала тогда. Ну Еще комаров не так сильно, как в прошлый раз. Ну, да, да. Не, ну, после дождей я чувствую, там комаров будет, я в кадрос хочу сходить. Раз, два, три. Так. У нас каски. О, кстати, кстати, кстати. Хочу показать вам, что у меня есть. Как вам? Это для экстрима. В моей каске еще сзади бог написано. Вот такими вот как. как Дмитрий? Что здесь воспри, ребят? Ну что, двух болтов хватит? Что думаете? Ну все, все, давайте, мужики. Ну все, Юр, спасибо, мужики. Еще не первый раз. Не первый раз и не последний. Все, Юр, на это на телефоне, я со спутник. Там не удивляйся, там номер дикий будет. Он не такой будет. Там, блядь, ну ну ч? Ну да. Ну что, ребят, все, атакуем большой иници. Что она? Ага. Ну, что хотел? Но у нас времени нет. Ну, блядь, ну прости. Вот это на винте! Жесть! Сара 2018. О, добрались мы. Успели до ночи. Фирменное блюдо Adjit Extreme. Гречка с тушенкой. Тушенка монгольская. Гречка русская. Проблема. Проблема. Дилема. Завтра уже хотели в речку попасть, которую планировали. А у нас тут нюанс. Мы палатку под аппаратуру забыли, а аппаратуру у нас очень много. И участь дилема. Самое главное посоветоваться-то вроде не с кем вообще абсолютно. С вами посоветоваться бы с удовольствием. Так вы ответите только через два или три месяца, не раньше. Поэтому это. Либо завтра вставать всем восемь и мчаться до это до поселка, до тарахема тарахема где-то. Но ну, на винте вообще махом, правда, говорит. Ну сколько? Час вверх, 40 минут вниз. Два часа потеряю ее, да? Десять часов. Потом приезжаю здесь, да загружаемся. Ну где-то к обеду я появлюся. Ну, в запланированной речки. Да, в запланированной речки осталось километров 60. 60 километров это два часа ходу. Ну, в обед мы будем при любом раскладе там. И там придется поработать. Хотелось бы завтра уже вечером порыбачить, конечно. Ладно, будем думать. Сейчас тушеночки забабахаем с гречкой. Все это чаем запьем и спать ляжем. По прогнозам, мы сюда ехали, дождей не будет. А местные нам все говорят, или у них интернет другой, или, или еще что-то, я не знаю. Но они все говорят, что завтра будет дождь. Это плохо. В принципе, раньше без дополнительной палатки ездил, ничего страшного. Вот этим укрывался. Но сейчас аппаратуры много. Не знаю, что делать. И возвращаться неохотно. За палаткой. как там на реке непонятно пробьемся не пробьемся не зря ли это все ладно покушаю тушенки с гречкой и буду думать ну на этом все сегодня у нас день приключений закончился на сегодня поэтому всем до свидания